очевидно, если посмотреть на цифры. Во время пресс-конференции Владимир Путин очень старался убедить зрителей, что Россия заботится о своих гражданах. На все лады повторял, что бюджет следующего года социальный. Если посмотреть на цифры, вырисовывается совершенно другая картина. В 2022 году Россия урезает статьи здравоохранения на 117 миллиардов рублей, программы социальной поддержки населения на 371 миллиард, разные сектора национальной экономики не досчитается 152 миллиарда. Всего по этим статьям решено сэкономить 640 миллиардов рублей. Все эти деньги используют, чтобы увеличить расходы на силовые ведомства. Финансирование МВД, Росгвардии, ФСИН вырастет на 17% процентов и достигнет максимального уровня за последние 10 лет с момента гражданских протестов на болотной площади.